Здорово! Ну как ты? Пара летних каникул, выходных и отпусков к сожалению подошла к концу. И я хочу тебя поздравить с первым сентября, с началом учебного и рабочего года. Ну а также пожелать тебе конечно же удачи во всех твоих целях и начинаниях, успехов в этом учебном году и чтобы у тебя получилось абсолютно все то, что ты запланировал. Ну а сегодня я хочу с тобой поговорить наверное о самой наболевшей проблеме барвихи РП. Это краши и вылеты. Как же от них избавиться? Еще буквально пару месяцев назад я не знал подобных проблем, ведь у меня довольно мощный телефон, а именно игровой Asus Rog Phone 5S. И эта лопата мне позволяет запускать абсолютно любую игру на ультра настройках и вообще не знать о таких проблемах, как какие-то подлагивания, зависания и вылеты. И также с Барвихой у меня не было подобных проблем до определенного момента. Как только у нас вышло летнее обновление, в котором нам добавили новые интерфейсы и еще пару новых работ я столкнулся с такой проблемой как постоянные подвисания лаги краши и вылеты понятное дело что абсолютно любое обновление абсолютно на любом проекте несет за собой ряд неких проблем нас с тобой это сильно удручает играет на наших нервах порой доводит аж до предела но самое главное лично я считаю это найти способы решения данных проблем и конечно же в первую очередь этим должны заниматься разработчики ну буквально на одном из моих последних стримов подписчик мне подсказал как решить можно пока что хотя бы временно данную проблему и я с удовольствием с тобой поделюсь данным способом ведь он мне реально помог ты прекрасно знаешь что у нас есть расширенные настройки на барвихе рп мы можем с тобой полностью поменять абсолютно все виды настроек мы можем изменить с тобой худ можем изменить с тобой кнопки поменять интерфейс выкрутить графику как на максимум так и на минимум да и вообще в данном меню есть достаточно огромное количество различных отдельных настроек, с которыми мы с тобой можем взаимодействовать. Данные настройки мы с тобой можем открыть либо в правом меню, просто нажав на кнопку, либо же через команду slash /MM". Здесь мы с тобой можем выкрутить сглаживание на минимум, включить или выключить новые диалоги, кстати это очень полезно для тех, кому эти новые диалоги реально мешают играть или просто-напросто не понравились, также мы можем с тобой здесь отключить реалистичное небо, отключить оружие за спиной, чтобы ни ты, ни другие игроки не видели твое оружие, когда оно, конечно же, не находится у тебя в руках. Также здесь можно изменить худ, отключить новые кнопки и все тому подобное. Короче, абсолютно детальная настройка всего твоего интерфейса. Также здесь можно изменить размер и местоположение некоторых кнопок. Это для тех людей, которые давно меня спрашивали о том, как я убрал кнопку чата в самый верхний правый угол. Или как я уменьшил и сместил из центра надоедливый огромный спидометр. Короче, в данном меню ты можешь настроить абсолютно все под себя. Если у тебя довольно Слабое устройство. В первую очередь, я тебе советую не устанавливать улучшенную графику. Если ты, к сожалению, это сделал, ты всегда это можешь удалить через лаунчер. Ну а также ты можешь в данном меню выкрутить настройки на минимум. Конечно же, довольно неприятно будет выглядеть барвих РП при таких минимальных настройках. Все будет размыто и в огромных пикселях. Но опять же, здесь все зависит от твоего девайса. Ты можешь потихонечку улучшать данные настройки и проверять, насколько стабильная игра идет на твоем телефоне конкретно при таких настройках и тем самым выкрутить на максимум возможные настройки Барвихи конкретно под свой телефон естественно все это дело нужно тестировать ну а конкретно какой момент помог именно мне не знаю с чем это связано опять же скорее всего это какой-то баг который вылез в данном последнем обновлении, потому что до этого у меня все было абсолютно нормально но как мне посоветовал подписчик что лично помогло ему и в конечном итоге помогло лично мне это просто-напросто отключить привычную мне уже давно и удобную google клавиатуру я совершенно не привык играть на той клавиатуре которая нам изначально предлагает барвих rp и благодаря данной возможности в настройках худо интерфейса я смог себе сразу поставить врубить гугловскую клаву ведь на ней работать играть и снимать гораздо приятнее и удобнее но как я тебе уже сказал ранее к сожалению с выходом последней обновы произошла какая-то проблема и отключение именно google Клавиатуры, конкретно на данный момент, реально спасает от подобных вылетов и крашей. На том же стриме, который я проводил буквально в прошлые выходные, все мои зрители наблюдали, как у меня довольно часто происходят краши и вылеты. И как только на том же стриме я отрубил эту Google клавиатуру, все эти проблемы прекратились. С тех пор прошла еще практически неделя. И на классической клавиатуре барвихи РП я убедился в том, что реально проблема с крашами просто-напросто на какой-то момент меня поддерживает. Кинуло. Да, к сожалению, приходится переучиваться и привыкать к стоковой клавиатуре, что лично для меня совершенно неудобно. Но я надеюсь, что разработчики к выходу следующего обновления все-таки это дело поправят, исправят данные ошибки, и я снова вернусь к привычным для меня настройкам. Так что если ты столкнулся с подобными проблемами, я тебе настоятельно советую поковыряться во всех этих детальных настройках. И опять же не забывай, если у тебя довольно слабое устройство, довольно слабенький телефон, то ты всегда можешь выкрутить настройки на минимум. Придется пожертвовать графикой, но зато у тебя появится возможность поиграть с комфортом. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Удачной тебе недели и хороших выходных. Пока!